Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика, и у него следующий вопрос. Чем отличаются закрытые торги от закрытых торгов закрытой формы подачи ценового предложения? Здесь важно понять, что вообще в принципе торги бывают двух видов. Либо они бывают закрытые открытые по участникам, либо открытые и закрытые по форме подачи ценового предложения. Когда торги бывают открытыми или закрытыми по участникам, это означает, что к этим торгам допускаются только те участники, которые имеют специальное разрешение, лицензии и так далее. Если мы с вами говорим о торгах, которые закрыты по форме подачи ценового предложения, это значит, в ходе торгов цена заявляется единоразово, и она становится известна уже в момент, когда, грубо говоря, скрываются конверты. Либо, если это открытая форма подачи ценового предложения, это значит, вы видите движение цены, все происходит открыто. Я желаю вам отличного настроения, будьте профессионалами на торгах, зарабатывайте. Если у вас есть вопросы, пишите прямо под этим видео. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос и помогу вам разобраться в любой ситуации. Подписывайтесь на наш канал, ставьте класс, если это видео было для вас полезно. И всем пока!